нафоткалась я кто просил обзор нашей потрясающей эко-посуды вот она такая шикарная такая настоящая такая большая просто какая-то нереальная представляете у меня даже под каждую нашлись вазочки со всех комнат собрала свои гербарии и они идеально подходят под Нашу новую классную посудку. Посмотрите, какая она эко. Всего лишь за заказы на 50 баллов в течение четырех каталогов.